Душою нечая, Балтийской чайкой на волнах качая, Хлебнула рванина Балтийского чая, Равнина теряя раданные края, Родной грихой, Вахмирю на наркозе, Родной рукой, полосанув на неврозе, Адоной строкой, Поцелуй! На морозе родную отчизной дорога моя, родную отчизной дорога моя становятся явными тайные знаки, что было и что растворится во мраке увидишь глазами без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 Maya.